Всем привет, друзья! На обзоре биржа Uniswap, обзор DEX обменника. Посмотрим, как здесь можно продавать, покупать монетки. Также разберем не токен, стоит ли его покупать и нужен ли нам он вообще для инвестиций. Кому это интересно, присаживайтесь. Погнали! А перед тем, как начать, рекомендую, как всегда, подписаться на мой телеграм-канал. Там информации я даю больше и даю ее одну из первых. Также иногда разыгрываю криптовалюту, монетки, в том числе и буду разыгрывать токен Yumi. Все это будет дело в моем телеграм-канале. Кому интересно, подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Итак, биржа Uniswap – это децентрализованная. То есть, по сравнению с обычной, там любой биржей, возьмите, там OKEX, к примеру, это централизованная биржа, есть стаканы, ордера на покупку продажи. Здесь, здесь, наоборот, есть пулы ликвидности. И чем это примечательно? То, что на централизованной бирже, как всегда, с нас требуют какие-то справки, документы, чтобы покупать, продавать криптовалюту, то есть проходить какие-то верификации QOC. А здесь полная децентрализация. Никто от вас не требует никаких паспортов, документов. Но вы хотите купить или продать криптовалюту, без вот этой волокиты То вам естественно подойдет Такие биржи вот Одна из них это Uniswap Она была как минимум в прошлом году И в этом считается Одна из крупнейших децентрализованных бирж Которая по объему торгов происходила даже биржу Coinbase Поэтому Здесь ликвидности хватает И здесь очень огромное количество монет и, Естественно она работает В сети Эфириум, Потому что именно Виталик Бутерин в 2016 году Uh, у него появилась идея над созданием вот такого способа обмена при полной децентрализации и через год его партнер Хейден Адамс начал работу над этой идеей да, и сделал продукт, он получил несколько грантов а также от Zerrim Foundation 100 тысяч долларов uh, на развитие этого проекта и пошло-поехало, мы имеем децентрализованную биржу Uniswap где мы можем с вами торговать, обменивать криптовалюта абсолютно спокойно понимая что никто не знает что вы этим занимаетесь опять же таки если это для вас принципиально ну и здесь большие плюсы есть на биржу это попадают некоторые монеты которых нету на еще там крупных биржах таких как binance там Okings, и вы можете ухватить их по хорошей цене а потом продать подороже когда цена вырастет. Итак, давайте посмотрим. Uniswap рейтинг 11, CoinMarketCap, это очень высокий рейтинг. Рыночная капитализация 15 миллиардов, это тоже весомая капитализация. Смотрите, полная эмиссия, миллиард токенов у них циркулирует больше 60% на рынке. То есть еще практически 40% токенов на рынок зайдет. То есть тоже это нужно иметь в виду при том, когда формируете какие-то инвестиционные, долгосрочные планы. Дальше чуть мы посмотрим, по какой цене было бы хорошо прикупить эту монету. Теперь хочу вкратце показать, как же ее пользоваться. Ну, зайти вы можете тоже, вот, к примеру, взять Uniswap. И вот здесь, видите, на CoinMarketCap прям веб-сайт. Нажимаете сюда, попадаете на вот такую страничку. Здесь вы можете почитать про них все, что вам хочется знать. И здесь нужно нажать запустить приложение. У меня уже подключен кошелек. Он сразу подтягивается, если вы подключены были. У меня Metamask. Здесь, если вы нажмете, у вас будет написано там запустить. Есть виды, можно от Rust Wallet запустить Coinbase Wallet, Formatic Portis. То есть у меня Metamask по умолчанию, к примеру. Вот я запустил его и в Metamask у вас обязательно должна быть сеть ERC20 и Ethereum на счете, чтобы платить комиссию за покупку продажу того или иного токена. Как там установить метамас, может кто не знает, ссылка я под видео на всякий случай оставлю в описании, посмотрите, может кому будет полезно. И здесь вот вы уже берете, обменяете, у вас, к примеру, есть эфиры, у меня, к сожалению, сейчас просто нет эфиров здесь на счету. У вас есть эфиры, к примеру, на счету, и вот недавно мы участвовали в токенцеле, Брайан Траст, его залистили сюда. И вы можете взять и найти токен, просто вбить аббревиатуру BTC. RST. все видите вот этот брайн траст и вы хотите его вот, торговать там к эфиру да или к usdt неважно если у вас здесь usdt вы можете вот так поменять и к примеру у вас здесь 100 долларов usdt вы хотите купить э, brst просто нажимаете ну и сделаете swap и все Просто у меня нет эфиров или из детей, и мне не дают показать вам, как это делается. Но там очень-очень просто. Там буквально еще две кнопки нажать, и вы обменяете вот эту всю историю. Также, к примеру, если вы не можете найти по аббреватуре какой-то токен, то я рекомендую, к примеру, давайте тот же Брайан да Давайте здесь. вот Я всегда там стараюсь на... CoinMarketCap найти. BTRST, да? Ну, бывает такое. Заходишь, а оно не ищет. То вы адрес этот можете найти вот здесь. Видите? Траст монета. Торгуется сейчас по цене 25 долларов. Вот контракт, его адрес. Копируете. Идете на Uniswap. И здесь вставляете этот адрес. И оно, видите, вам находит, опять же, этот токен. Поэтому здесь есть два варианта, как его можно найти. Также токен Uniswap, естественно, чем он полезен здесь, на вот этой бирже, полный контроль имеет над ним люди, которые в пул ликвидности загоняют деньги и таким образом получают, там, не как биржа, да, там комиссии зарабатывает на это, а получают люди, которые заносят сюда деньги в пул. Вот здесь вот вы зайдете в пул, создать там новые позиции можете выбрать пул э эфириум к юзди детей к примеру, создать пул ликвидности и когда эфириум на USDT или в другом порядке будут люди обменивать э здесь на свапалке э монетки, то вам определенно будет идти какая-то комиссия и вы будете на этом тоже зарабатывать. То есть если есть там какая-то, условно, часть свободных денег, да, и вы проинвестировали там в эфириум, или, например, еще в там монету, да, любую там ванич создали пару, полу ликвидности, и у вас и в тех, и в тех монетах лежат денежки, и пока они лежат, вы еще получаете процент от того, что люди обмениваются ими. Таким способом зарабатывает не биржа, а зарабатываете вы. Ну и Венисвап, вот, Подтверждение того, что токен ценен тем, что держатели его постоянно могут голосовать в изменении, добавление каких-то новшеств в этом DEX обменнике. Поэтому не зря токен Uniswap, если мы посмотрим на график. Так, это не Uniswap, вот Uniswap. Откроем дневной график. И... Как минимум при листинге, ну вот сентябрь, октябрь 2020 год, на бирже Binance да, при листинге дал 2000 процентов. Это офигенный рост на самом деле, ребят. Поэтому вот здесь сейчас самый сложный момент, вот если мы для себя хотим купить этот токен цены сразу скажу не привлекательных, хоть и сверху коррекция была очень серьезная, хорошая. Если ну, сейчас по трендовой этой линии даже посмотреть, мы вроде в росте, да, там в бычьем цикле. Если сейчас брать на долгосрок э Долгосрочные инвестиции и токен, в принципе, это будет не ошибка. да, Как всегда, мы покупаем только на свободное инвестиционную часть. Но я бы не рекомендовал там залетать на всю котлету выделенного бюджета именно для Uniswap. Вы можете купить маленькую часть, вдруг там рынок действительно пойдет дальше. и Мы будем обновлять верхи как минимум на хай и перехай, да, но если рынок все-таки сейчас будет разворачиваться и давать коррекцию еще глубже или, не дай бог, прольют рынок, то имеет смысл выставить какие-то ордера, если вы хотите эту монетку купить. Как минимум, опять же, приход в зону интереса это 14-12 долларов. Ну а то, что будет ниже, это будет, я считаю, таким же подарком, стадией накоплением. Если рынок даст, то это будет... Самые отличные цены, которые видите в красной зоне, это от 12, ну и вплоть до 4 долларов. Это маловероятно, но все возможно. Поэтому любая из этих цен это супер. Приемлемая хорошая цена как минимум около 12 долларов. А сейчас это только малую часть на свободные на инвестиции, если вдруг рынок пойдет дальше. То есть это как бы делал я, а как делать вам, естественно, решать вам. Я не трейдер, ни в коем случае не даю какую-то вам торговую идею, я просто говорю, как бы я поступил, а вы уже всегда анализируйте сами и ищите, и смотрите несколько альтернативных точек зрения, в том числе и прислушайтесь к своим. Потому что это рынок, все здесь может быть, он как сейчас может и улететь в космос, так и провалиться до тех цен, которых я жду. Поэтому... Я в принципе готов ждать, как минимум я останусь в долларах, если не куплю сейчас, вдруг цена без меня улетит, ну а если упадет сюда, то я получу ту цену, которую я хотел и при которой мне будет комфортно сидеть в этой монете, если она будет там ниже, ниже, постоянно там спускаться. Буду рад послушать, какое у вас мнение о этой бирже, пользуетесь ли вы ей или нет. Как по мне, вот лично для меня биржа не подходит. Мне больше подходит биржа PancakeSwap, там очень маленькая комиссия, потому что здесь на Uniswap комиссии реально конские в сети Ethereum. Пока они не, не сделают, не масштабируется, ну я не знаю, когда это закончится, потому что комиссии бывали при бурном таком росте, движении от 20 до 100 долларов прыгали. В принципе, когда они стабилизируются, они приемлемы, но все же комиссии реально огромные. И есть просто больше, большинство и множество вариантов, где можно вот эти все историю делать подешевле. За исключением только те токены, которые попадают на Uniswap и в сети Ethereum. То, конечно, одеваться некуда. Нужно брать именно здесь. А где вы берете, ребят? Еще раз повторяюсь, пишите в комментариях, буду рад почитать. Подписывайтесь, не забывайте на телеграм-канал, там даю информации, как всегда, больше. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. А на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока.